Рабочее место для выполнения ручных работ должно быть организовано так, чтобы все необходимое находилось в порядке на рабочем столе и было под руками. Перед началом ручных работ следует надеть на средний палец правой руки наперсток. Детали перед сметыванием совмещают и скалывают булавками, располагая их в одном направлении. Ножницы используют для раскроя и обрезания нитей. На рабочем столе их располагают справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от работающего. Контурные или вспомогательные линии на деталях проводят портновским мелом или сухим мылом при помощи линейки. Иногда для этих целей используют простой карандаш. Для удаления строк временного назначения используют распарыватель. Чтобы удалить строчки временного назначения, ее разрезают ножницами через каждые 5-10 сантиметров, а затем вынимают нитку при помощи колышка. Также колышек используют для выправления углов деталей после обтачивания. Сантиметровая лента используется при снятии мерок с фигуры человека измерении ткани.